Здорово, народ! Извините за столь долгое отсутствие, просто у меня не было настроения и идеи для ролика. В этом видео я расскажу и покажу, как у меня пока и мой сетап собственный. Спасибо за предоставленную идею и Валдену. Скриншот этого чувака вы видите на экране. Ну, а мы начинаем! Начнем с моего ПК, а именно с его характеристик. Небольшое предисловие, я собираюсь апгрейдить мой компьютер, из-за чего вы узнаете далее. Начнем с главной части любого ПК. На данный момент у меня в компьютере стоит процессор Intel Pentium G3258 в разгоне до 3,8 ГГц. Материнская плата у меня от фирмы Gigabyte, а именно h 81 ms 2 h Оперативная память у меня от компании Corsair, серия Vengeance по 4 ГБ каждая из плашек, а их у меня 2, и работают они в двухканальном режиме. Главный компонент, без которого ничего работать точно не будет, это блок питания. У меня блок питания от компании Dexp или же DNS от DTS 500. Не сложно догадаться, насколько он ватт. И самая последняя, но немаловажная часть моего кибермонстра – это видеокарта в разгоне. Стоит у меня R9 270. Что ж, с характеристиками моего компьютера э, мы закончили. Теперь настал черед мониторов клавиатуры мышки коврика для нее, наушников и микрофона. Начнем с основного монитора. ViewSonic VA-1916W со стоковым разрешением 900p, иначе говоря 1440 на 900. Но из-за доступной функции виртуальное сверхвысокое разрешение у меня стоит 1920 на 1200p. Второй монитор от Multisync а именно LCD-175VXM+, со стоковым разрешением 1280 на 1024, то есть соотношение сторон 4 к 3. Клавиатура у меня от Logitech, а именно EX-110. Она беспроводная и не имеет блокировки нажатия клавиш, что означает, что я могу нажимать все клавиши одновременно. А мышь у меня X7, серия F5. Коврик у меня с Али, небольшой. Эм, те, кто давно на моем канале, помню тот, видео, э, тот видеоролик, где я распаковывал этот коврик. В принципе, сейчас вы можете увидеть его на экране. Наушники у меня от Defender. Э, если честно, я хз, что за модель. А микрофон у меня с AliExpress BM800 многие видели тот видос и в принципе сейчас он доступен но вы видите на экране как он выглядит и он вот с такой вот поролоном на нем так ну еще тут э, небольшая сводочка а насчет программ которыми я пользуюсь для записи видео я использую либо action либо relife это как double play у Nvidia а монтаж происходит в Sony Vegas Pro 14 и 13. И Adobe Premiere Pro. А плюс Photoshop э, CS 6. Вроде бы все рассказал. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. И если вам хочется видеть больше видеороликов на моем канале, то в принципе вы можете в комментариях написать темы для видео. И, скорее всего, я сделаю видеоролик по именно вашей... Идея. Так что, всем пока.